В общем, всем привет, Макс Риск. Случайно открыл сундучок, прям, когда включил запись. В общем, есть еще одно обновление. Ну, я думаю, вы уже знаете. Эм, сейчас только зайду. Я уже смотрел. И во-вторых, там кое-что тоже еще было. Вот, смотрите. Смотрите. Значит, вчера 8.20. 20.00. Познакомьтесь с новыми режимами. Отряд прибывает. Это данный видеоролик из э, вот этого чувака. Или. Ну, не знаю, как его зовут. Это на набочку шампанов, возможно. В у него 3 миллиона. И его туда запустили. Познакомьтесь с новыми режимами. Это тоже самое похоже, но что-то я в этом сомневаюсь. В общем, тут. Вот этот ролик с другого канала взят и этот ролик вообще я не знаю что они делают они все русские сюда помещают а что будет если я возьму э, точнее изменю язык интересно, тогда погнали так, регион регион, язык, язык ну блин, сейчас же изменю регион я изменю язык, а язык точно, давай изменим блин, я там что, шумно? Шум так, английский ставим подтверждаем там даже есть другие языки но их не так уж и много в общем включаем и смотрим что будет если я на английском буду играть а ну-ка так так так то же самое не понял не понял наверняка то же самое а ну-ка стоп стоп тут должен быть стоять нет его это да и правда, агли... английзичный канал. <с> Значит, а тут столько информации, кстати, <с> 8 месяцев назад. В общем, э мне что, шум нам? Я слышу шум. В общем, заходим на этот ролик. Если это тот Павел Шампанов, то я буду в шоке. Как английзичный будет читать его, если он делает суветри хоть. Зайдем. Так, так. Кто он, там? Неужели Павел? А, нет. Кто-то другой. Так, ага, реклама, я понял. Ладно, в общем, разные бывают. Сейчас давайте на паузу, и я посмотрю вместе с вами. В общем, вот я зашел на этот канал, он предоставляет тебе англоязычный. То есть этот шампан, который 3 миллиона. То есть у него по большому счету больше подписчиков, все в этом духе. Так что у меня там не, не забани, я кое-что поставлю, что прям, не точно, наверняка не забани. В общем, это канал по зубам. А не, у него тут разные игры. В общем, э, ну, подпишусь, почему бы нет. Так, вернусь-ка я. Назад на свой стол. В общем, вы все узнали. Я, конечно, тоже шоки, что этот Павел Шампанов на первом месте. Он самый популярный из всех зубастеров. Поздравляю ему. Да, я на него подписан. Ну, я немножко посмотрел его. Прикольно. Значит, все, изменяем язык. Не, ну почему бы не продолжить, да, все таки не продолжить. В общем, давайте продолжаем. Скоро в конце июня будет обнова. Там 2.0, и не, не будет такое 1.28, которое я делал фейков. Ну, хотел, думаю, что будет. Думаю, почему бы нет. Хайпану. Или как там вы говорите. Да, типа того, хайпану. А мне нечего было заставку делать. Думал, что мне делать, что мне добавить. В интернете поискал сделал добавил ну, да это же моя шапка что ты делаешь кофе пьешь чувак? Э -э -э -э, спокойствие что ты делаешь чувак что пьешь чувак тигр иди вон да сразу на меня логично тут кофе пьют да ладно почему не лагает и э? тут реально кофе пьют офигеть я никогда еще не знал что тут кофе можно пить можно мне кофе попить Давай этого рубим, чувак, <coughs> давай этого чувака. Блин, тут уже леопард прошел за моей душой, душой. Пожалуйста, Дивон, я снимаю ролик, отстань. Так, так, тихо, тихо. Я даже не покушаю. Все на меня. Он тут плачет. Ну и ладно, ладно тебе. Так, иди, пожалуйста. Это жестко. Так, вот у ну прошу, блин, ну блин, я тут познакомиться хотел. Вы такие, да отстань, отстань, чувак. Тихо, тихо ты -моё, -моё, моё отстань от меня а? тихо, дай успокоиться Фух, я в шоке, я в шоке от... уйди, поже, поже поже, уйди, поже, уйди ну блин, блин, давайте подумать над головой хоть так, сейчас, хочу... блин, да вы достали меня уже блин, отстань нет, блин, достали. друзья, я вообще в шоке, кстати зверят, они хотят моей смерти хотят хотят Та отстанет меня сами виноват сами виноват господи помилуй выиграй мне бой хоть разочек то отстанет меня блин, Ну почему почему чего я умирать должен а почему почему стойте дайте хоть сказать слово не даю даже сказать слово блин блин достал. почему я всегда вострели Всегда мне стреляют. Как на русском? А можно я буду украинцем? А там язык украинский есть, а? Скажите. Хоть я там буду ютубером по украинским? Если да, то почему бы не создать? А что? А почему бы нет? Давай попробуем. Посмотрим. Если там есть язык, то очень классно. В общем, посмотрели с вами. Да, такой обзорчик. Ага, русский. Это, значит, Казахстанский, или Турский, или Китайский. Там же есть Китайский. Мне интересно, так, э, стандартный и простой. Давайте выберем упрощенный. Значит, мне интересно. М -м -м, китайский тоже снимают? Да ну вас. А ну-ка, погоди, погоди. Те... Так, так, так. Ничего не знаю, <-то> непонятно. <-то> ну, прикольно у них привюшки. В общем, заходим. Ага, у них нет. Ну, сори, китайцы, у вас нет. В общем, жалко, что украинцев здесь нет. В общем, напиши в комментариях, если ты из Украины, то привет тебе. А, ща, сейчас я русский. Почему? Потому что все убирают русский. Даже украинцы убирают русских. Даже Европы нет. Японский, индийский, ну ладно, русский, так русский. Да, вот это удивили вы меня. В общем, как вы знаете, это Павел шампана у него 3 миллиона подписчиков, а вот это вот, кто они такие, Я тоже не знаю, без сознания. А это что такое? Давайте зайдем, посмотрим. Давайте. Думаю, можно. Давайте без рекламы. А то как -то неудобно. Так, ага, понял, понял, это ваш youtube канал, понял? Это основной ваш youtube канал. Стоп. Основной. Русский. Не, не, там английский. Да, почему вы не создали русский? А, точно. У вас и так есть ютубер. Зачем он неязычный? То, то, сказал новый режим, так, это ваш... Вот, это не ваш, это не ваш ролик. Месяц назад... Так, у них там сколько подписчиков? Давайте посмотрим. Ну, скорее всего, немного. Так. Так, так, так. ё -моё пугает а это он мне. Так, да, 185. Ну неплохо, хорош даже. Ну, в общем, Павел Шапанов самым популярным по подписчикам. В общем-то, я возвращаюсь. Давайте вот так. Вот я уже выпискаю этого ролика, потому что должен быть короткий информативный ролик. Все показалось. Пожалуйста, не баньте мой канал за это. Ну, вообще, я тут наклики поставлю, что прям никто не кидал мои страйки. Э, страйки кидали на мой канал. Не кидайте им Все. всем. Всем за просмотр. С вами был Риск. Мы узнали кое-что новое, что русский, отдельно, язычный канал, там китайский, что-то вообще неактивное. Наверное, YouTube-канал их нет. В общем, всем удачи, всем. Пока. Спонсор данного выпуска мой магазин. Ссылочка вы найти в описании. Сможете купить себе там подушки, наклейки и все в этом роде. Если что, ссылочка будет в описании. А с вами был Макс Риск. Подписывайтесь и также на еще один канал. Ссылочка вы найдете все в описании. Всем удачи, всем пока!